Всем доброго времени суток! Главный герой украинского шоу «Холостяк» Ираклий Макацария распрощался со статусом «Холостяка». 36-летний грузинский продюсер-бизнесмен связал себя узами брака 20-летней красавицей Лизой Чичуа. Роскошная свадьба состоялась в Грузии. Молодожены провели красивую церемонию росписи, а также обвенчались. Невеста сменила несколько нарядов. На официальной церемонии она появилась в пышном атласном платье со шлейфом. Позже она блистала в коротких лаконичных платьях. Молодожены поражали гостей песнями, танцами и трогательными речами. Счастливый Иракли не сдержал эмоций, когда Лиза вместе с отцом выходила к гостям, любимому. Ираклий не смог сдержать слез. Увидев будущую жену, он разрыдался и закрыл лицо ладонью, держа в руках букет белых роз для нее. Сразу же после свадьбы молодожены отправились в медовый месяц.